На протяжении всей истории своего существования человек сталкивался с одной и той же проблемой – болью в различных частях тела. Уровень энергии у человека, страдающего постоянной болью, быстро снижается, равно как и эффективность труда, ухудшается его самочувствие. Что же нужно делать, чтобы ничего не болело? В поиске ответа на этот вопрос была испытана масса вариантов действий. Это продолжалось до тех пор, пока ученые-ортопеды не пришли к мысли, что человек, вне зависимости от пола и возраста, ощущает боль в теле из-за искривления позвоночника. Ежегодно в мире от сколиоза лечат миллионы детей. Согласно традиционному способу, вначале, чтобы предотвратить увеличение наклона туловища, используют корсет, который фиксирует грудную клетку. Если в дальнейшем искривление позвоночника увеличивается, то лечение проводится хирургическим путем, при котором позвоночный столб фиксируется металлическими конструкциями. Поскольку ребенок постоянно растет, эти методики, не устраняя причин заболевания, носят лишь вспомогательный характер. В возрасте от 7 до 9 месяцев, когда ребенок начинает ходить, положение его тела фиксируется в вестибулярном аппарате и мышечке, путем выработки рефлекса вертикального положения тела, который, однако, следует назвать порочным, ведь при этом фиксируется неправильное положение тела с наклоном вправо или влево. В своей украинской практике профессор Валентин Сердюк, который оказал помощь более чем 9500 пациентам, установил, что формирование наклона тела связано с законами природы. Поскольку наше тело асимметрично, также асимметричен и мозг человека, левое полушарие которого на 95% более активно, чем правое. Такая разная активность полушарий вызывает неодинаковую нагрузку на мышцы туловища и приводит к перекосу тела человека. Профессором Сердюком также было установлено, что перекос позвоночника при наличии врожденных дефектов поясничных и крестовых позвонков приводит к закономерному развороту позвонков вокруг своей оси во всех отделах позвоночного столба, формируя неправильную сколиотическую осанку. Следовательно, для ее устранения необходимо восстановить позвоночно-тазовое равновесие и обеспечить условия для формирования рефлекса правильного положения тела. Но как решить эту задачу? Исследования Валентина Сердюка показали, что решение формирования правильного рефлекса основывается на применении ортопедического вкладыша под пятку на стороне относительного укорочения. Постоянное использование вкладыша ведет к восстановлению симметричной функции разгибателей спины. При этом устраняется перекос таза. В результате восстанавливается правильное позвоночно-тазовое равновесие, которое фиксируется в мозжечке. Практическая значимость метода состоит в формировании правильной осанки у ребенка с раннего возраста что препятствует образованию сколиотической осанки, а впоследствии и сколиотической болезни. Метод создания нового физиологически правильного рефлекса вертикального положения тела защищен двумя дипломами на открытие и патентами во многих странах.